У нас вообще в организации стоит задача развития организации, развития э, и верхнего уровня руководителей, и выстраивания вообще э, процессов. Поэтому ну, это наиболее актуально, что мне нужно научиться самой учить, передавать то, что я знаю. Как раз эта тема были вот по фандрайзингу, то чем, какой информации я владею, но техники передачи информации не было также и по основам управления. Но вот как раз после школы тренеров э, все это структурировалось в голове и появились необходимые инструменты, чтобы с этим работать дальше. Для того, чтобы начать учить других, нужно научиться самому. Мало просто прийти и рассказать, и не значит, что тебя поймут. Э, чтобы это было эффективно, нужно понимать, как это делать. И именно как раз вот на школе это понимание и дается. Гарант зарекомендовал себя вот именно как очень эффективный эффективная организация и именно которая готова делиться.